В Дубковской школе «Дружба» необычные гости. К ребятам приехали представители вневедомственной охраны Росгвардии. Хорошая физподготовка и навыки самообороны обязательны для несения такой службы. Николай Гуляев, специалист по боевой подготовке, обучает сотрудников различным приемам, показал их и ребятам. Я люблю с детьми общаться, особенно когда у них в глазах блеск. Вот посмотрите, очередь, они вот я только отойду, они опять идут. Я только отойду, они опять идут. Потому что им интересно. А почему интересно? Потому что никто с ними этим не занимается. А ведь эти приемы могут быть полезны и в жизни. Девчонки, например, некоторые из них сразу взяли на вооружение. Мне очень понравилось то, что нам показали очень много приемов. Я очень рада, что приехала Росгвардия. Всегда мечтала познакомиться с военными, живую. Мне больше всего понравился прием с ножом. вот Мне кажется, он самый полезный для меня. Может, не дай бог, ну пригодится. Ребятам дали возможность рассмотреть оружие вблизи и даже примерить бронежилет. Для маленьких школьников он оказался весьма тяжелым. А вот старшеклассники испробовали его жесткость на себе. Поехали! Все это тоже необходимый опыт и часть воспитательного процесса. Именно в юном возрасте нужно закладывать не только знания, но и простые жизненные навыки расширять кругозор, давать прикоснуться к разным профессиям, считают родители. Это как раз то самое поколение, которое мы не имеем права упустить. Они буквально через десятки лет станут взрослыми дядями и тетями, сядут уже на руководящие должности и будут принимать решения о своей любимой стране. Поэтому это очень важно сейчас им это привить и показать эту любовь. Для этого в Дубковской школе родители и учителя прилагают максимум усилий. Здесь проводят множество патриотических мероприятий. Поэтому и Рос гвардейцев сегодня ребята отпустили с трудом, сказали, с нетерпением будут ждать новых встреч. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.